And he falls down all by himself, perfectly landing. после концерта Пойдем. Не, мне нельзя. Очень прекрасно выглядится, я имею в виду концов, нельзя, так? Бач! Пач! Так, кто так паркуется нахуй? Слышь, пс из машины, бля, уходи. Okay, hands like this, one set of fingers up, come back. <laughs> dating two times a week increases your life expectancy of 20%. Did I really just forget that melody? da da, da, da, da. Это так классно, когда твой мужчина открывает тебе дверь машины. Мадмуазель. Сильву плей его понарод. планирует открыть крематорий. Как вы к этому относитесь? Я не знаю, я еще не умирал. Эй, эй, эй! Why are you so happy back there and I'm taking you to jail? fall out and my wife, What, man! To finish... <laughs> This is just so ]이야. I'm Это просто это идеально. Какой-то человек, короче, включил проектор прямо на топе. И смотрит большой медведь. Это вот просто гений. Страйстов. Итак, что было у нее в руках? <связывая музыка> Ох, ебать охуя! Ты не понял, нахуй. Вы что вы думаете, я вас боюсь на? Ты кто сука? Я, ну до пяти утра а, не посплю, чтобы светло стало, ну, ёб та. Всё равно спать я не хочу, ёб Блять, кто там на? Изгнание демонов, ёбаный вру. У я там призрак. Не пизда! Че, маленький что ли на? А это чья контрольная работа, крестики нулики Крестик сюда. О, побед победила, кто кого, а? Знай наших. Четыре поставлю. Я не собираюсь решать ваши дебильные уравнения, потому что они мне в жизни не пригодятся. Деньги с клиента я и так смогу взять. Катенька, ну, потенциал есть, ну, есть. Вы мне поставите пятерку за просто так, потому что мой отец директор школы, вы мне ничего не сделаете. Аргумент пять. Свое отбоялся, нахуй. Отплакался, отбоялся. Вообще похую. Не вообще the What would you do? Then I got us. If we broke in your house. Оставьте. у тебя документы есть? Документы? Нет. А сколько лет тебе? 22. 22. А ты в армии служил? Нет. Почему? Потому что паспорта нет. <смех> <смех> <смех> Я просто поплоп. <смех> вот. Прошу любить и жаловать. Ежечет четыре шкафа. Чего ты вы с четырьмя Так это его в детстве, так назвали. Сейчас он все 8 Ой <смех> <смех> <смех> <смех> Не обязательно нихуя себе жук что ли маски пролетел покашлите <свист> <Еще покашляйте. свист> так у тебя кашель долба <свист> значит так пей три раза в день какие таблетки причем без таблетки почему нам комфортно когда падает снег потому что нас заметно <свист> чем засмеешься, тем и позавтракаешь. Погнали! Соль, фасоль, аджарегучу, киндерпингви, китанал, абоба, клаака, рыжа собака, киса, лариса, пуси, джусси, джусси-пусси. Я телепортировался в древний храм Мортисов, где ко мне подошел золотой старейшина Мортис. Я спросил у него, как получить бесконечную ульту. Он сказал, что ответит после того, как я смогу победить его воинов. На меня накинулось сразу четыре Мортиса со всех сторон. Битва была жесткая. Я уже думал в какой-то момент, что проиграю. Но я не сдавался и бился до последнего, пока все его воины не полегли. Только говорю, Рон, путинц, айнфайзен, столиндес, камхэй, эй, мне сюда иди, Рон. Молодец. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня папи зовут. Папа. Самый сильный орган в организме у женщины. Самый сильный орган в организме женщин Да Ну, скорее всего, пиздаблет Вопросы для мужчин Oh no fella, has dropped his bone all the way down in the middle of the crocodile pit. Well done, sir. Good hands. <laughs> This next part's my favorite part of, of this time is shot Gonna do the two steps фотография так получилось не все так плохо и печально просто на фотке так э, э, думаешь так печально все нет а так она везде вообще в идеальном состоянии там сбоку сзади все нормально там у нее это просто я даю двадцатку ты даешь двадцатку я покупаю все за 30 и у каждого прибыль в 10 долларов охуеть что за хуйня Ахуй, что за хуйня? Блять, блять, блять, что за хуйня? По 31 декабря в магазине теплый кот» в каждом... Кокажей <с> кошки радиатор в подарок. Улица Олимпийская, 12-я. Comes up. Oh, there yes. is. There it is. Just walk him away. We're good. You did good. Извините, а у вас мелочи не будет? Не, не будет. А, а слова маленькая. Ну, мне тоже на билет не будет мелочи, буквально копейку 40. Нет, нет. Ну ладно тогда. Hello, baby. Hello.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 Thank <laughs> you.